Всем привет! Это программа «И рыба, и мясо» на телевизионном канале «Диалоги о рыбалке». Мы находимся, как вы видите, по моему внешнему виду, в самом центре древнего города Бухара. Ресторан называется «Адрас». Главный yeah. повар Адис. Дело в том, что ресторан театральный. И сегодня на этой кулинарной сцене Два героя и один рецепт. Адис, ваш покорный слуга Алексей Гусев. Что мы сегодня готовим? Сегодня мы готовим джиз по-уйгурски. Перевожу с уйгурского на русский. Джиз по-уйгурски. Какие ингредиенты нужны нам для приготовления этого блюда? Нам ингредиенты болгарские. Лук, помидорчик, чеснок и... Мясо и бодрень. Все, что вы видите на столе, перечисляю еще раз. Сладкий перец, красный и зеленый. Помидорчики, чеснок, огурчики. Листочек салата, растительное масло. фунжут, yeah. зира, yeah. кориандр, соль, соль и мясо. Yeah. Что за мясо мы используем для приготовления блюда? Мясо из говядины, это гриска. Вырезка. Идеальная вырезка. Идеальный. Мы как-то готовим эту вырезку перед тем, как она поступает в казан? Это маринуем. Потом... Маринуем. Как мы маринуем мясо? Маринуем это мясо, соль, календарь, вот, зира. Ага. Это... Все те специи, да, которые специи. мы видим на этом столе, используются для того, чтобы мясо было замариновано. Да. Сколько времени мясо проводят в маринаде? Два часа. Два часа. Да. После, этого После этого мы разводим огонь. огонь. Ставим казан на огонь. Да. Наливаем туда растительное масло, масло. И дальше что происходит? Дальше потом мясо. Опускаем туда мясо. Мясо. Казан. А что происходит с овощами? Это Жарим, потом это овощами, потом режем, потом бросаем. Сколько времени нужно для приготовления блюда? 20-25 минут. Конечно, телевизионное время существенно короче, чем приготовление блюда. Один сейчас займется приготовлением, а я немножко расскажу о истории места, где мы находимся. Как оно dormit. сейчас выглядит? Оно выглядело еще в 16 веке. Мало какой из московских ресторанов может похвастаться такой историей. То, что здесь было раньше, называлось караван-сарай. А караван-сарай... В 16 веке выглядел примерно так. Задымленное помещение. Люди, которые шли по великому шелковому пути, нуждались в остановке. Конечно, остановка была не бесплатной. Здесь им был готов и кровь, и очаг, и, конечно, гастрономическое великолепие. Полагаю, что рецепт, который называется «Джиз», по-уйгурски подавался к столу путников, шедших по Великому шелковому пути еще в 16 веке. Правильно? Да, да. Адис, как очевидец тех событий, не даст мне соврать. Скажи, пожалуйста, кто такие уйгуры, как давно они здесь живут? Какие помимо джиса есть еще э, блюда, которые пользуются популярностью у этого народа? Лагман есть уйгурский. Лагман, который, безусловно, всем хорошо известен. Лагман. Потом манту есть уйгурский. Манты. Так. Еще каурма. Каурма. Несмотря на то, что названия эти тюркские на языке фарси, безусловно, даже людям, далеким от гастрономии, они хорошо известны и вызывают слюноотделение слушателей и особенно у зрителей а тем временем талантливые руки уйгурского повара ловко разделяют на порционные кусочки сладкий перец зеленого и красного цвета после этого пойдет лучок огурчики помидорчики и чеснок а тем временем казан Согрелся до нужного состояния, до нужной температуры. И туда наливается растительное масло. Я неоднократно бывал в Узбекистане и знаю, что основное кулинарное масло в этой стране – это хлопковое. А почему мы используем сейчас подсолнечное? Потому что это месяц меньше запахится. Потому что хлопковое масло обладает... Специфическим запахом, которое нравится далеко не всем. А подсолнечное не обладает таким запахом. Европейские рестораторы обычно в подобных случаях пользуются смесью масел. Допустим, берут подсолнечное масло и оливковое. Берут оливковое масло и льняное. А уж про китайцев и говорить нечего. Если чуть-чуть кунжутного масла добавить в любую смесь масел из уйгурской кухни, сразу получается кухня китайская. А принцип у китайской кухни ровно такой же. На сильно разогретую чугунную посудину наливается масло. После этого туда помещается говяжья вырезка, которая 2 часа провела в маринаде. Напоминаю, что в качестве специй в маринаде использовалась безусловно, соль, кунжут, зира и кориандр. Любой гастроном знает, что кориандр – это не что иное, как кинза, вернее, ее семена. Сколько нужно для того, чтобы мясо дошло до полуготовности, и после этого мы будем добавлять туда овощи? Да. Какая температура нужна? Огонь должен быть жаркий. Да, огонь будет жарко потом. Жарить потом это бросаем. А потом это бросаем. Да. Все понятно. Предварительно промаринованное. В течение двух часов мясо сейчас доходит до полу готовности в шкорчащем растительном масле на казане. Тем временем порезаны овощи. Прошу обратить внимание, как они порезаны. Они порезаны не мелко, О, а пастыр. достаточно крупными кусочками. Примерно Гардира, так же да. греки режут овощи, когда готовят знаменитый греческий салат. Все кулинары мира считают, что чем крупнее О, каждый кусочек яблыш. каждого овоща, тем лучше выражаются нотки вкуса, которые этому овощу присущи. Правда? Да, да. да. И уйгуры считают так же. Еще неизвестно, кто древнее, греки или уйгуры. Вот что-то мы делаем. Так. Внимательно заглядываем. Адис берет немножко бульона, образовавшегося после прожарки мяса. А зачем ты это делаешь? Расскажи нашим зрителям. Молчи. Ой, это... Потом... умеют хранить секрет. Потом жары будет где-то. Вот так. Возьмем-то потом. Но пока он хранит секреты, я немножко расскажу о месте, где мы находимся. Ресторан, напоминаю, называется «Адрас», что в переводе с фарси означает «шелк». Ничего удивительного, потому что это место находится как раз на великом шелковом пути по которому шли всякие продукты, которых в Европе и на Ближнем Востоке не было. В основном это, безусловно, шел, поэтому так и называется путь. Ну и, конечно, специи, которые принимали участие в мариновании мяса. Ровно поэтому блюдо обладает изыскинным вкусом. Восточный класс Восточный... делает А дым одинаково ест глаза и в Китае, и в Индии, и в Узбекистане, и на Ближнем Востоке, и даже в далекой Европе, будь она неладна. Мясо дошло до полуготовности, из него удалили лишнюю влагу. После этого в казан добавляется нарезанный вкусно и крупно. Сладкий перец зеленого и красного цветов, зачем-то огурец, непонятно, зачем чеснок. Скажи, пожалуйста, а как, как переводится на понятный нам язык название этого блюда? Джиз – это что такое? Джиз – это... Это вот туда все побросал, да? Джиз – это мясо. Мясо, да. То есть получается джиз с овощами. Поэтому по-уйгурски. То есть да. уйгуры просто так мясо уже есть устали. И начинают добавлять туда разные ингредиенты. Для того, чтобы получить новый интересный вкус у блюда. Сое добавлю. Соль? Сое, соя. Соевый соус. Сое, соус. Вот, вот, вот тут-то я и понял, почему... «Великий шелковый путь» имеет прямое отношение к этому блюду. Соевый соус – это тот самый ингредиент, который родом прямо оттуда, из Китая, которому 5000 лет, Бухаре – 3000 лет. Нам с адисом, мы с 16 века готовим джиз да. по-уйгурски. Ну, а вам, уважаемые зрители, сколько Бог отмерил. Одесса, скажи, пожалуйста, в ресторане... В туристический сезон наверняка очень много гостей. Да. Как часто заказывают джиз по уйгурски? Заказывают, пользуются это блюдо популярностью. Да, да, да. Он все готов. Джиз готов? Готов, да. Слушайте, вот честное слово, я прямо чувствую четкое совершенно влияние китайской кухни, потому что не так давно мы с нашей съемочной группой были в Китае, и во многих ресторанах э, снимали примерно такие же кулинарные программы mm -hmm. и э, наблюдали за тем, как готовят китайцы. Все примерно то же самое. Все делается быстро, все делается на очень э, сильном огне, а главное, что овощи проводят в... Э, в процессе кулинарной обработки ну, минуты три или четыре. После этого считается готовым. То есть они немножко припущенные. Да, да, это, да, да, они да. сохраняют все свои витамины, да. как утверждается, да, все свои вкусовые качества. Все, но, тем не будет. менее, они термическую обработку прошли. Давай попробуем выложить то, что у нас получилось на блюдо, и похвастаться перед телезрителем, как выглядит да. это кулинарное великолепие под названием джиз по Уйгурский. Еда должна выглядеть не только вкусно, но и красиво. Мы берем 4 листика салата и фигурно украшаем блюдо. После этого мясо, которое провело 2 часа в маринаде, а потом минут 10-15 в казане, которому через 5-6 минут были добавлены овощи, оказывается, на блюде. И красиво парит. Сверху все то, что мы вынули из казана, посыпается кунжутом. Еще, между прочим, одно влияние китайской кулинарии. Вот как же я все-таки люблю кулинарные программы. Да, когда ты приезжаешь на рыбалку, наловил рыбу. После этого люди говорят, поймал, отпустил. Но и э, после съемки ты просто пахнешь рыбой, и все. Когда ты снимаешь кулинарные программы, то как минимум одна вот такая тарелочка, а в лучшем случае две, оказывается на столе для всей съемочной группы. И тогда жизнь превращается в настоящий праздник. Вот так выглядит кулинарное великолепие. Созданное талантливыми руками повара Адиса, называется блюдо джиз по-уйгурски. И только уйгур может приготовить его по-настоящему. Приятного аппетита!